Приветствую всех из Финляндии! Сегодня речь пойдет о резаке для гипсокартона, то есть это видео, как именно им работать, то есть если вы приобрели его в интернет-магазине, то вы должны знать, как им работать все-таки, как, какие есть преимущества, какие недостатки и что нужно учитывать в своей работе. Сразу скажу, что лезвие служит достаточно долго, при условии, что вы будете аккуратно относиться. То есть здесь есть защитный кожух, который можно открыть, нужно открыть перед работой. И после того, как я отрезаю, я его просто пальцем закрываю и можно класть в сторону. Не заморачиваться лезвием, там, не лезвием, переворачивать. То есть у меня лезвие служит, ну, наверное, по 5 лет или что-то около того. Но было случай, все-таки я менял, в одном варианте я менял, это оставил по своей глупости в гараже, во влажном, на зиму, и то есть просто лезвие проржавело, вот. это моя ошибка, а на самом деле вот так вот, чтобы его поменять, я не покупал отдельно, никогда и не менял, но они продаются отдельно на съем, на, на смену. Эта версия, можно сказать, что одна из первых, ей уже около 15 лет, и я ее храню просто как реликвию. У нее пластиковые колесики, то сейчас уже на современных моделях везде стоят подшипники. То есть подшипники тоже могут ржаветь, поэтому ни в коем случае не работайте не под дождем, так как лента шкалы тоже может смываться и испортиться. Вот. В общем, единственный недостаток этого инструмента – это влага. Но преимуществ намного-намного больше. Все другие модели, которые более дешевые, там есть разная вариация. Я вам скажу, что ну, это как и автомобили, их целая куча, от Запорожца до Бентли. Но вот если взять в автомобильном, то это как раз-таки Бентли будет или Роллс-Ройс. Я зачастую пользуюсь в своей работе либо двумя, либо тремя штуками. То есть у меня есть какие-то шаблоны стоят, да, по торцу я там режу там столько или столько, какой-то шаблонный размер стандартный. И потом уже на, на одной там, я скажем, меняю постоянно размеры, а другие стоят как шаблоны, чтобы не тратить даже на это время. Это очень быстро и очень удобно. На самом деле это инструмент только для профессионалов, если для любителей, для тех, кто маленьким количеством работает гипсокартона им это точно не нужно за исключением если ну просто вы как бы у вас есть деньги и вы хотите вот и все а в практике я бы сказал что покупать или делать колхозить это точно не нужно для себя для дома для семьи если вы профессионал то лучше купите и не заморачивайтесь есть все сменные запчасти и детали что касаемо шкалы шкала расположена в двух направлениях то есть первое идет до 60 Счет идет от единицы до 60. Вторая шкала идет от 60 до 120. Значит, тут просто нужно привыкнуть, как работать. Это немножко обратный счет. То есть край листа, и если вам нужно, допустим, 80 сантиметров, то э, вы смотрите просто 80, но с другой стороны будет 40 стоять, потому что вы отрезаете 40. Для этого просто изначально листы гипсокартона, проверьте, промерьте. у меня было такое, что лист хоть он в принципе и 120, но приходили... Такие до трех или 5 миллиметров разницы, то есть меньше был. Либо ну, что-то пошло не так, в общем, и у меня по шкале получались ошибки. Потом только обратил внимание и стал уже перемерять листы. Это просто жизненный опыт, скажем так. Также присутствует шкала красного цвета. Это для гипсокартона, который шириной 900 миллиметров. Вы можете с одной стороны пользоваться, как обычно, до 60 мм. И с обратной стороны уже, где обратный отсчет, там рассчитан красные циферки, это под 90-й лист. Но это достаточно не часто встречается, скажем так, но все равно бывает. На моей практике было э, один большой проект, но был там многоэтажный дом, многоквартирный. Там использовался гипсокартон 900 миллиметров, то есть стойки шли через 45 э, сантиметров. Для того, чтобы выставить размер, всего лишь достаточно чуть-чуть освободить барашек и продвинуть на нужное положение. Смотреть нужно по вот этой линии. Как раз они соосны с режущим колесом. И зафиксировать. Все, больше ничего делать не нужно. А сейчас я одену перчатки и покажу на практике, как это делается. Значит, смотрите, что важно знать. Это защитный кожух который защищает колесо от повреждений. Его нужно закрывать при использовании. То есть я беру, когда мне необходимо. Первое, что нужно помнить, это взять, продвинуть какой-то размер, ну, возьмем 20 сантиметров. То есть шкала, вот именно эта линия, край, и есть то место, оно параллельно, где будет рез осуществляться. То есть ставим 20 сантиметров, фиксируем, открываю пальцем колесо. У меня просто это уже до автоматизма доведено, поэтому как бы мне я даже не думаю об этом. Это как э, педали, газ, тормоз. Затем, что важно знать. Обязательно, вот здесь есть, да, она буквой Т выполнена. Это направление и это направление. Это вот очень важно. Я всегда режу от себя вперед. То есть на себя я никогда не режу Поэтому для того, чтобы отрезать от себя У вас сначала попадает Две части фиксации подшипников на край И вот здесь важно То есть я приставил И беру рукой за переднюю часть Сейчас нужно положить, а то упадет То есть взял за переднюю часть, упер чуть-чуть нажимаю и веду все как только колеса зашли на эту сторону значит я перехватываюсь рукой эта рука так и остается на колесе и продолжаю вести и выхожу вперед все затем закрываю и убираю в сторону как мне удобно и так далее то есть смотрите обязательно вот к этому нужно движению привыкнуть начинаете с верхней части где у вас колеса опираются а заканчивать вы уже не можете у вас иначе соскочит в сторону поэтому вы переводите вторую пару колес и беретесь за заднюю уже сторону за заднюю часть и ведете завершаете уже держать за эти два они остаются на гипсокартоне на опоре а колесо продолжает резать выход иначе поначалу у меня было я вот посередине как то брался, и вот в последнем моменте оно было такое движение вот я сейчас покажу, да, с закрытым колесом. Ведешь, и вот бац, что-то происходит, ну, вот как-то так. Либо что-то здесь, какой-то, ну, здесь неправильный, в общем, получается рез. Из-за этого, ну, вот как бы меры, по мере использования, скажем, привыкаешь, пробуешь так или это и так далее. То есть у меня сейчас это все просто до автоматизма доведено. Поэтому у меня никаких проблем не составляет. Еще вам нужно помнить обязательно, что у вас должен, должно быть место спокойно до края самой по себе рейки. То есть она свободно должна, ничего не, не будет мешать. Если что-то будет, какое-то препятствие, вы ведете, бац, и у вас ну, начинает... Такое тоже встречается, не обратил внимания, не заметил. Да, это на узких листах. Второй момент. Это... У вас должно быть место за гипсокартоном, за листом гипсокартона, обязательно до рейки, чтобы начать стартануть. И то же самое у вас должно быть впереди место, то есть куда у вас выходит. Потому что если у стенки приставлять, скажем, вообще пачки располагайте таким образом, чтобы у вас была возможность и туда выйти, и сюда выйти. То есть ну, это придет, скажем, со временем или кто профи, те знают уже изначально. Значит, затем прорезается, все очень просто, это убирается в сторону, ну и соответственно, как я люблю делать это обязательно, я подворачиваю лист гипсокартона, ну потому что это, это такая привычка э, после того, как я работал со столом. И режу я вот таким образом. То есть я не хочу держать лист и так далее, потому что чуть побольше формата он начинает уже бумагу рвать, там что-то непонятно, падает, ну неудобно. Причем я вот таким образом пользуюсь. Все, отлично. И, соответственно, проходимся рубанком. И все, лист идеален. Что касаемо преимуществ, очень быстро все-таки двигается, быстро меняю размер шкала уже есть мне достаточно только в одном месте замерить где будет ну какой мне размер нужен и все и я поехал. по отношению к другим подобным у них вот такая реально короткая штуковина да, она стоит в три раза дешевле или в 4. Но разницы нет, а зачем мне плохая вещь, которая стоит дешево это, это лучше из всего что я пробовал в реальности. Потому что действительно это Rolls-Royce, по-другому никак не назвать. Также резак позволяет выполнять очень удобно. Было много разных потолков из гипсокартона, где нужно одинаковый ну, размер, шаблонный. То есть выставляешь шаблон и все, поехал. Отрезаешь и отрезаешь. Единственное, я всегда пользуюсь просто, если мне нужно будет следующий лист, то я просто рубанком прохожусь, ну, снять неровности. Не более того, если вам... Там сильно каких-то принципиальных вещей не нужно, то по большому даже когда неровный край достаточно ровно режет. Ну вот мне нужно 10 сантиметров. Все, я приставил, зафиксировал, отогнул фиксатор, приложил колесики, отвел чуть назад, прошел дальше, перехватился за заднюю часть. И вывел до конца. Все. Готово. Ломаем. Отлично. Работа делается очень быстро и качественно. В зависимости от условий. Обязательно напишите в комментариях, что вы об этом думаете, и ваше мнение мне будет очень интересно. А на этом хочу попрощаться со всеми. Пожелать всем удачи и до новых встреч!